Всем привет, ребята! С вами я Чипс, и это наша вторая серия рубрики соленый чипс. Ну, и по нашим введенным традициям, я должен сейчас попадать в перекладину. Вау, как я это сделал, вы, вы это видели, да? Без монтажа, без клеек, ребят. Ну, а мы выполняем сейчас первое задание. Поехали! Пойди в перекладину. И затем сделай сальто. Любое. Смотрим. Задание было. Сальто тоже было. Мы переходим к следующему нак... Ой, наказанию, к следующему заданию. Второе задание заключается в том, чтобы ударить поворотом на колболом, Чтобы мяч при ударе э, не крутился, а летел как как по волнам. Вот, так вот. То есть без подкрутки. Э, смотрим. Это не самое легкое задание, но и не самое сложное. Причем, хотя нет для меня она сложная, потому что я ни разу еще не бил на колбол. Рано или поздно надо же было, когда-нибудь пробовать Я сначала думал, что будет вообще изи. То есть вообще легко. Там что там, кинули мне задание, я такой, да вообще на изи там. На колбол 5 минут дайте и все. Теперь я понимаю, что вообще ни хрена, не 5 минут. Так, ребят, сейчас у вас повтор, если это и было, правда, похоже, то, блин, это было супер, но я хочу, чтобы еще включилось. Если что, сейчас просто 7 часов утра, и за камерой стоит Максон. Если вы хотите, чтобы он тоже появлялся в соленой чипселе, пишите в комментарии, и он будет появляться. Ну вот сейчас у нас прям смачно получилось попасть, но все равно я хочу прям еще жирный. Так что давайте еще хотя бы 5 ударов сделаем. Ну и там уже посмотрим. Вот посмотрим. Вот, бля. у нас получилось я надеюсь что вы это видели было видно тоже пишите в комментариях было нормально нет ну а мы приступаем к следующему заданию поехали третье завершающее задание заключается в том чтобы попасть рабоной в перекладину смотрим <смех> Ооо, там на течь было видно? Чего? Может ты хочешь попробовать? Ооо, как это близко было! А это вообще не близко. Ох, как это! Но такой живой у меня реакции не было, потому что мы очень много времени потратили, но как-то так. Ну, ребята, если вам понравилась эта вторая наша уже серия соленый чипс, то поставьте лайк, подпишитесь на канал, напишите комментарий с заданием, может быть, с наказанием. Задание обязательно на футбольную тематику идут. Ну и до новых встреч, ребят. С вами был Чипс и всем пока.